Перейдем к вопросу формирования сводного сметного расчета. В заголовке объектной сметы отображаются два столбца – стоимость объекта и стоимость для сводного сметного расчета. По умолчанию эти два столбца были равны, но с помощью концевика стоимость объектной сметы изменена. Вот исходное значение для расчета стоимости объектной сметы. Вот стоимость с учетом лимитированных и прочих затрат. Сводный сметный расчет объектной сметы передает данные исходные, полученные при расчете локальных смет. Выполним печать проекта. Для этого перейдем в главное окно системы. Печать, просмотр. Сейчас это поражается простая таблица со списком объектных смет, входящих в состав проекта. С точки зрения сводной сметной документации, такой список не имеет значения. По правилам должен быть сформирован сводный сметный расчет. Перед вами пример полностью сформированного и рассчитанного проекта, то есть готовый сводный сметный расчет. На панели слева, в дереве сметных данных, легко изучить структуру этого проекта. Проект представляет собой набор 12 глав, название которых соответствует действующим сметным документам. Каждая глава представляет собой набор объектных смет включающих стоимость отдельно стоящих зданий, сооружений или комплекс затрат. Каждая объектная смета представляет собой набор локальных смет на отдельные виды работ или затрат. На панели справа отображаются заголовки этих документов. Если этот проект вывести на печать, то мы получим документ, оформленный по образцу номер 1 35 МДС. Как получены результаты расчета сводного сметного расчета? Это результат обработки итогов объектных смет с помощью концевиков глав сводного сметного расчета. Чтобы их изучить более подробно, обратимся в окно проекта. Откроем проект. Перейдем во вкладку «Концевик». Обратите внимание, в каждой главе выполняется расчет концевика. В главе номер 7 – Итоги глав с первой по седьмую суммируются. В главах 8 и 9 и так далее выполняется расчет лимитированных и прочих затрат. На главном узле проекта мы получаем общую сумму по всему проекту в целом. Правила печати сводного сметного расчета аналогичны правилам печати объектной сметы. Они здесь даже проще. Отдельные атрибуты оформления сводного сметного расчета регулируются настройками печати. Обратите внимание на стоимостные показатели. Можно регулировать количество знаков при отображении результатов расчета сводного сметного расчета. Поговорим о том, как создать проект со структурой сводного сметного расчета. Мы привыкли к тому, что при создании нового проекта создается проект без глав сводного сметного расчета. Это сделано специально, потому что не все сметчики и не всегда выполняют расчет сводных сметных расчетов. В этом случае мы говорим о проекте с простой структурой. Для создания сводного сметного расчета можно поступить несколькими способами. Вариант первый самый трудоемкий вручную. Так же как и в локальной смете, на вертикальной панели инструментов панели структуры открываем. Заранее заготовленную таблицу с названиями глав сводного сметного расчета И выбираем необходимые В данном случае выбираю все подряд Двойным щелчком мыши формируем список глав сводного сметного расчета Следующим этапом необходимо подключить концевики к этим главам концевик, обращаемся в библиотеку. Список концевиков для глав сводного сметного расчета в библиотеке отсутствует. Концевики мы создаем также вручную. Рассмотрим более простой способ составления сводных сметных расчетов. Сделаем это на примере проекта с простой структурой. Вот проект, в котором находятся две объектные сметы. Откроем это окно. И воспользуемся функцией меню «Сервис» – «Заменить структуру». В базе данных системы заранее подготовлены соответствующие структуры с концевиками. В результате мы получили структуру сводного сметного расчета с концевиками, которые уже обрабатывают итоги объектных смет. По умолчанию, все объектные сметы, которые были в проекте, расположены в первой главе. При необходимости мы должны эти объектные сметы расположить по соответствующим главам. Например, методом перетаскивание из первой главы во вторую, из первой главы, например, в пятую. Когда мы стоим на головном узле проекта, мы видим весь список объектных смет, когда мы установим курсор на соответствующую главу, мы видим объектные сметы соответствующей главы. Как только мы расположили объектные сметы по главам, автоматически выполняется расчет итогов этого проекта. Данные в итоговом документе. Это не окончательный вариант. В любой момент мы можем открыть этот проект открыть объектную смету и добавить необходимые локальные или объектные сметы в структуру этого проекта таким образом мы сможем совершенно спокойно формировать сводный сметный расчет по мере накопления расчетных данных